I think the girls with the всем доброе утро, ребят! Ночным бравлерам привет! А, так, что у нас сегодня? У нас сегодня утренний обзорчик Вчерашних поездок вечерних. Такс, uh, что интересного у нас есть? Давайте начнем с русского. Все-таки, может, там ввели у нас лабораторию, конскую лабораторию. Ежедневный бонус, понятно. Пакеты накопления. О, временные акции. В принципе, ну, все равно даже мелкие паки херня. Халявы никакой нет. Подарок среды. Кватайка. Кватайка. Кватайка. Ого, 20, ничего себе. Блин, чё не 30? И чё не на сардельке? Неплохо. Войди в игру. Набор, рулетка, счастливая кузница. Нету, что ли? Да, не вижу пока. Странно, нету, не запустили еще. Карта богатства. Парящий остров открылся. Старенькие плюхи в парящем. Ну, что-то скудненько. Ну, магазин скидок. Кто успел нафармить, ребят, монетки, и могут себе вот истинная вера неплохо прикупить истинную веру, ну отсюда мешки зефира первые, я не знаю я бы на месте всех брал бы истинную веру а у кого есть монетки ну, на русском сервере истинная вера для барда того же самого, кто получил его изи будет, надо забирать, забирайте истинную веру ну, на русском, как вы видите, магазин магазин скидок Ромает по сравнению с другими серваками. Да, нету. Нету у нас лаборатории. А, такс. Поехали. Конская лаборатория на русском пока недоступна. Странно очень. В принципе, значит, через пару дней запустят. Такс. Поехали дальше. Посмотрим. Магическая на этом есть Патрик Дей Трежеманин Обалденно Опять та же самая, ребята, акция Просто бомбическая, как по мне Бесплатная попытка <laughs> Тут нету такого, как на русском сервере Нету такой халявы uh, Так, чарующие изменения Трежеманин, дисконт вот монетки с этого смотрите две карты сразу же можно купить супер я считаю вот. реально стоит ребят стоит ну это, это английский сервер на котором реально стоит потратиться на такую тему ну, разница вы видите две карты донатных то же самое по моему где у нас и на тайване было вот обалденно поменяли просто и карта есть доступна не знаю на русском сервере когда это ожидать интересно но <свят> вряд ли это будет очень близко на русском сервере уже был свой трэш то пропустил наверное думаю пожалели у ну, меня эти карты не нафиг не нужны у меня герои есть Еще интересного есть 6250 сменки а, давайте сыграем где интереса Для немножко а у меня максимум киньте забит забит полностью неплохо падает с утра так, окей, поехали посмотрим 13к мы с вами потратили как обычный есть серебряный тоже есть ну смотрите, как отлично идем. Золотого, правда, еще не вытащили. Ну я считаю, это вообще бомбический. Цей сейчас вели. Thunder God. Конечно, нету такой халявы, как на этом на русском сервере такс посчитайте мы с вами 30к потратили да золотой что-то хреновенько падает ну вот золотой получили ну минус грубо говоря 10 попыток минус 3к ну где-то 25к 25 тысяч. Сейчас мы посмотрим, какие виду мы плюхи с вами получим. Ну, по сравнению с русским это не сравнить, конечно же. В долю не падает русскому серверу. Так, забираем отсюда плюхи. Я пооткрываю, чтобы место было побольше. Ну, вот это, наверное, на сегодня самая самая имбовая акция, которая есть. А, нам еще вот плюшки поприходили. Ну вот, блин, что я могу сказать? За 20 к вот такие вот плюхи ну это реально круто плюс плюс плюс плюс ребят помимо этого вы заходите а, вот сюда так я надеюсь там бузочка у вас нормально не особо громко не громче чем я и забираете у кого есть вот ну здесь можете просто пароли там дособирать нужные итемы. кому нужны камни кому нужны карты ну карту я и так как видите получил Ну, камешка у меня хватает. Давайте посмотрим, что тут интересного есть. Ну, вот даже так вот взять free refresh. Ну, конечно, лучше, ну, понятно, вы заберете однозначно. Вот эти вот плюхи, карты. Чем могу сказать? Вот так вот. Так вот живут на других серваках. Такс. За 25к, ну извините меня, получить столько плюх реально круто. Так, а Сурик. Бардик. Ладно, и свали. Так, отлично. Ну, вроде с этим разобрались реально классные 25 к ну да сундуков как на русском не насыпала, но блин акции бомба <coughs> кофейок не сделал еще себе так это все понятно ставим пока что у нас еще есть лаборатория и забрать попытки Так, зайду, заберу. Кодиках. где там мои кодики? Заберем. Я там скины первого лавала, по-моему. Потом посмотрю, ладно. А пока понабираю пытки. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.